Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на вторую половину мая 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас восьмерка Пентаклей. Ну что ж, карта работы, карта мастера своего дела, специалиста в какой-то области. Когда я вижу эту карту, мне часто кажется, что человек делает что-то своими руками. Может быть, вы именно работаете на себя, у вас свое дело, и именно вот вы что-то производите именно своими руками, причем у вас это очень хорошо получается, это вас могут как бы рекомендовать, то есть кто-то кому-то что-то вы сделали, вас постоянно рекомендуют, то есть вы постоянно э, востребованы. Но ну, если даже вы работаете где-то, может быть, вы именно вот специалист в какой-то области по работе и тоже вас всегда возьмут на любую, в любую компанию, в любую фирму, которая занимается вот именно тем, чем вы занимаетесь. Специалист. Специалист большой буквы. финансовые, это причем хорошо оплачиваемое то, что вы делаете. Восьмерка в нумерологии, хорошая как бы карта. Прогрессия идет, девятка-десятка. Уже у вас хорошие доходы, у вас уже хорошая зарплата. Посмотрите, у него тут мешки с деньгами. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель мая для вас. Четверка Пентаклей. Предпоследняя неделя мая у нас пятерка мечей. Десятка мечей. Король посоха. И карта колесницы. Прорыв. Так. Последняя неделя карта звезды. Десятка кубков. Королева кубков. И карта силы. Ну, я не знаю, что вообще происходит с этой колодой, но в каждом раскладе, который я сделала на этот период, у нас выходит карта силы. Наверное, прям вот... Какое-то проведение постоянно мне вытаскивает эту карту. Хотя вы видели, как я их выбираю. Давайте начнем с карты четверки пентаклей. Это тема, тема, которая говорит вам: не трать деньги, Откладывай деньги. Видите, как он держится за эти четыре пентакля. То есть ни в коем случае он их охраняет, не тратьте, откладывайте. То есть, может быть, вам пред понадобятся, пригодятся эти деньги. Еще эта карта Жадины. Может быть, рядом с вами человек, который не любит тратить деньги. Может быть, вас это несколько раздражает. Есть такие люди, конечно. Иногда полезно побыть для себя таким вот жадиной и как бы поумерить свой пыл. Как бы. Особенно, знаете, после периода безденежья, когда у нас начинают появляться деньги, мы начинаем как бы ими швыряться, нам хочется всего. Все бывает, поэтому карты как бы предупреждают особо. Не тратьте в этот период. Ну, что такое вообще у раков? И пятерка мечей, и десятка мечей. Пятерка мечей – это карта вроде бы и победы, но знаете, какой ценой, тяжелой ценой. Вообще карта, мне кажется, скорее всего, даже победа не ваша, а кто-то победил, и вас – это просто вот, а вы как уже, как побежденный. То есть… Можно словом вот так ранить. Одним простым словом вот такую вот травму нанести человеку. Потому что пятерка мечей – это человек, который никого не слушает. Вот мое, вот как я сказал, так и будет. Или мое мнение, и больше ничего меня это не интересует. И люди, даже, вы знаете, смотрите на этой карте, даже волки от него бегут. Потому что человек как бы... Излишне самоуверен, может быть, вот так вот. Что-то этот человек сказал или сделал, видимо, что у вас просто вот как бы, как свалило с ног, как будто убило, как будто нож в спину. Что-то неприятное, может быть, какое-то оскорбление, может быть, какое-то обвинение или еще что-то не понравилось, не нравится вам вот. Как тут не нравится, тут вообще вот просто прибил, и все. Единственное, что позитивное в этой карте, это вот номер ее десятка, что уже это случилось. Тем более, давайте вот как бы мы-то хотя бы видим будущее. У нас карта колесницы позитивная, карта звезды и силы. Так что для тех, моих дорогих раков, у кого были вот такие вот душевные или эмоциональные травмы, кто-то вам нанес... Пора, пора вставать, пора излечиваться из этого состояния, пора выздоравливать, потому что впереди ждет вас только успех. Посмотрите, карта колесницы. Тут рядом с вами король посохов. Король посохов вообще, король посохов это мужчина огненной стихии. А огненные стихии они мало того, что они и красавчики, они еще и энергичные, в них энергия они умеют себя преподать, с ними интересно, полны каких-то энтузиазма, я бы сказала. Это еще сексуальность, потому что посох – это фаллический символ. Ну, может быть, если… Вы знаете, жизнь у нас, она в разных гранях, она не идет, например, у нас нету такого, чтобы… Только отношения. У нас, например, отношения, дом, дети – там, работа, отношения с друзьями, многогранная наша жизнь. И в какой-то грани, может быть, у вас неприятности какие-то, даже проблемы, я бы сказала, но в другой грани вашей жизни, в другой параллели у нас все замечательно. Это, может быть, ваш для женщин раков, может быть, это ваш мужчина, красавчик, мужчина, предприниматель, мужчина, который, может быть, владеет своим бизнесом, работает на себя, вот так вот. Даже, знаете, люди огненной стихии, если они и работают где-то, все равно мечта, все равно цель – это работать на себя, потому что у них, у них в руках вот этот посох, посох работы, посох карьеры. Творчество какого-то, знаете, артистизма даже какого-то, креативности. Они, может быть, даже... Они могут зарабатывать денег на всех, на своих талантах. То есть поет, так значит, все равно в каком-то самом лучшем ресторане, может быть, или еще где-то, деньги все равно заработает. Поэтому рисует, так картины будут продаваться. Я не знаю, вышивает крестиком тоже. Ну, я утрирую, конечно, так вот. И э, если, например, для кого-то, для мужчин, может быть, это ваш бизнес-партнер, рядом с вами вот такой вот друг, знакомый, бизнес-партнер, то дела, как только вы тут вас, может быть, и предали где-то, как только вы с, вот с этим мужчиной как бы, начнете работать, у вас дела пойдут в гору. Потому что тут же рядом у нас карта колесницы. А карта колесницы – это победа. Тут победил он. А тут побеждаете вы вместе вот с этим человеком. Для женщин тоже, может быть, если у вас это вопрос бизнеса, может быть, вы с кем-то, с мужчиной начнете работать совместно или пойдете на новую работу. И тут у вас тоже все замечательно пойдет. Может быть, это ваш начальник. Все пойдет в горы. Во-первых, карта колесницы – это, может быть, для кого-то по работе повышение в должности, потому что человек на коне. Потом, знаете… Может быть, у вас даже какая-то руководящая должность, потому что он держит и направляет. Вот я хочу туда, я хочу так, я хочу эдак. Вот это может быть. Либо вы, как бы, если у вас свой бизнес, вы знаете, чего вы хотите. А вообще, может быть, это не касается работы, карьеры и всего остального. Вы просто по жизни знаете, чего вы хотите от жизни, куда вы направляете свою жизнь и как вы этого всего будете добиваться. Очень, как бы, четко и ясно по этой карте. Старший Аркан, кстати, карта ваша. Представляете знак зодиака раков, что еще может быть, в отношениях хорошая карта, карта говорит, что вы и ваш партнер или партнерша, вы в одной упряжке, хотите одного и того же от отношений, потому что иногда бывают люди встречаются, у одного человека на уме серьезные отношения, брак, дети и все остальное, а другого просто хорошо провести время. И ничего в этом плохого нет, просто это надо обговаривать. И тогда, как бы если не, не сходятся ваши интересы, надо разбегаться, пока не поздно. А если вот в вашем случае, тут все сходится. В одной пряжке вы хотите одного, может быть, вы просто хотите оба развлекаться, это тоже ничего плохого нет. Просто хотите хорошо проводить время вместе. Лучше так, чем когда люди, знаете, живут в каком-то браке, который надрыв, я не знаю, стресс, трагедия, я не знаю, травмы и все остальное. Зачем же это нужно? Так, следующие две карты. Последняя неделя мая для вас карта звезды. Старший аркан представляет знак зодиака Водолеев. Карта одна из самых позитивных колоде Таро. Карта исполнения ваших желаний. Карта исполнения ваших мечтаний карта звездить, быть в центре внимания, привлекать к себе внимание. Ну, самое-самое-самое-самое, что может быть лучшее вот по этой карте. То есть вы душа компании, может быть, если вокруг вас, если вы по работе, так вы звездите, тоже специалист. Помните, по восьмерке Пентакли, вы специалист, вы звезда компании, может быть, то есть все к вам обращаются с вопросами, заказами или еще что-то. И вообще, как бы, если тут вот вот кроме этих двух карт, все остальное замечательное. Десятка кубков в доме гармония, отношения с вашими близкими, домочадцами, если есть дети, жена, муж, то тут все очень как бы замечательно тоже. Даже если вы одиноки, то тут все равно замечательно, потому что не обязательно быть в паре для того, чтобы быть счастливым. Можно быть счастливым и наедине, создать себе очень комфортные условия жизни в вашем доме. Вы туда как бы бежите после работы, вам там хорошо, вы создали себе уютное гнездышко. То есть вот вот так вот. Благодать. Душевная благодать по этой карте. Ну и две последние карты. Королева кубков и карта силы. Королева кубков – это женщина, элементы воды, рабы, рыки. Рыбы, раки, скорпионы. Ваша карта для женщин, это может быть вы, для мужчины, может быть рядом с вами, вот такая вот заботливая, нежная, э, любвеобильная женщина, как бы вообще люди водности. Что мне объяснять вам, особенно рака? Это люди, которые умеют показывать свои чувства. То есть они умеют говорить о любви, они умеют показывать это. Они чувственные, они чувствительные. То есть это еще люди интуиции, развитой интуиции. В данном случае это может быть женщина с высокоразвитой интуицией. То есть люди, например, работающие в медицине, забота. Может быть медсестра, может быть фармацевт, может быть врач, дантист. Либо психолог, тоже интуиция. Либо это может быть таролог, астролог, люди с высокой интуицией тоже по этой карте. Кому что, выбирайте, я много чего перечислила, но и карта силы, тут же старший аркан представляет знак зодиака львов, кто-то из львов для вас значительный, либо это карта, говорящая вам, позыв, позыв вам, что, во-первых, по здоровью, очень хорошая карта, говорящая о том, что силы есть, то есть справитесь с любой болезнью, вообще хорошее самочувствие. Во-вторых, это карта, говорящая о том, что что бы ни послала мне судьба, я вот, вы, я вот так чувствую. Это очень как бы созвучно с картой «я на коне». Uh, так и тут, так я на льве вообще. <laughs> То есть, а это лидер. То есть, может быть, даже на самом деле у вас какое-то повышение по этой карте лидерства. То есть, вы менеджер, вы управляете отделом или еще что-то. Uh, может быть, своим бизнесом управляете. Ну и по карте сила часто она говорит о том, что, да, называется карта сила, но не стоит применять силу, когда вы хотите добиться чего-то. Потому что можно добиться того, чего вы хотите. И без силы, то есть применяя какую-то дипломатию, стратегию, тактику. Кстати, можно добиться даже большего, чем вот именно силой. Так что имейте это в виду. Давайте посмотрим, что добавят нам карты Ленорман к этому раскладу. Карта Змеи. Будьте осторожны. Карта дверей, двух дверей и карта ну, кроме как, вообще, вы знаете, еще у карты змеи всегда такое негативное значение – это карта мудрости. И я думаю, что в данном случае вам карта говорит, во-первых, хитрости. Помните, что не обязательно надо все на нахрапом брать. Хитрость, мудрость, мудрость, примените свою мудрость. Особенно, когда вы будете что-то выбирать, но у вас выбор такой: знаете, обе двери открытые, обе двери позитивные. Это вот как идентично в колоде Таро карта двойка посохов. То есть, куда ни пойдешь, все хорошо, везде успех. Так и тут. В одной двери у нас Солнце светит, в другой двери у нас как бы чистое небо. То есть, как, что бы вы ни выбрали, вы не ошибетесь. Причем, кстати, выбирать пришло время. Карта вот часы говорит о том, что пришло время, то есть правильный момент вы выбрали для того, чтобы сделать вот этот вот выбор. Давайте посмотрим, что добавят нам романтические ангелы. Выпала, прям Выпрыгнула карта. Ну, для тех, кто недавно познакомился, начал отношения, дорогие мои, карта говорит о том, что стоило ждать этого человека. Это прямо вот судьба послала вам его. Это... Ну, как бы, даже не знаю, как повторить, что ли. Просто стоило ждать. Если вы были одиноки какой-то э, период, то э, заслужили. Вот так вот. Оракул мудрости. Вообще карта говорит о том, что судьба постаралась для вас и послала вам это человека в нужный момент вот вам пожалуйста и э, пришло время карта вы знаете хороша карта для э, работы с кем-то потому что как то есть создавая с кем-то то э, то есть не один, а еще кто-то. То есть, если вы особенно занимаетесь какими-то проектами, творческими проектами, привлекайте со, как, как бы сказать, людей по интересам. Вот так вот. И тогда вы как бы создадите какой-то, может быть, шедевр, или какой-то у вас хорошо получится проект. Или если у вас свой бизнес, привлекайте каких-то бизнес-партнеров, и тогда у вас все будет получаться. И ваша последняя карта оракул. Эзотерические для раков. Карта одиночества. Кто-то, может быть, просто хочет побыть в одиночестве. Знаете, вот так вот погрузиться. Может быть, кто-то начнет изучать. Изучать, может быть, кто-то религию, кто-то спиритуализм какой-то. А кто-то просто, может быть, на самом деле иногда очень полезно побыть наедине с самим собой, разобраться в своих чувствах, в своих мыслях, в своей душе покопаться там, все ли у нас там в порядке, все ли у нас лежит на душе. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть. Период всего лишь две недели. Надеюсь, у вас все будет замечательно. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.